Я бы сегодня хотела поговорить о теме «Жертва вопреки». Потому что сколько бы мы ее ни обсуждали, она у нас все равно выплывает, выплывает в разных ракурсах. И, ну, наверное, мне в день пишут по несколько сообщений. Именно вот в таком характере, что... Вот что мне делать у меня вот такая-то ситуация? Что мне делать у меня такая-то ситуация? И все ситуации, они складываются про дно. Они складываются именно про, про жертвы, именно про то, как у них обстоят дела. Так, сейчас как я попробую еще. Немножко. Потому что мне пишут такие вопросы, задают, на которые, мне кажется, я уже отвечала много раз, но с другой стороны я понимаю, что не каждый человек готов услышать то, что я говорю. Сейчас очень много идет обсуждение по теме того, что я говорю про клетки. Мне очень много отзывов начинают писать про то, что я раскрываю те темы, которые люди не могут прощупать. А если они их не могут прощупать, не могут их как-то на себя перевести, как-то их посмотреть, убедиться, права я или не права и все в таком роде, то как бы вот такие темы раскрывать не актуально, потому что я, у меня нет это не ученого, у меня нет там еще что-то, у меня нет каких-то доказательств. Причем я говорю всегда про те темы, которые, если поковыряться, то доказательства эти есть. А как минимум в интернете и если в эту тему уходить достаточно глубоко, то их можно эм, ну, можно, наверное, процентов 70 найти э, найти подтверждение тем словам, которые я говорю. Но э, хотелось бы вернуться именно к той теме, э, почему жертва и почему вопреки. Я уже, наверное, много раз говорила. Ох, у меня... Свет, извини, плохое качество звука. Кто-то говорил, и сейчас не говорит. Или это я отключена? Это я отключил. Э -э -э. Это... Говори, говори а -а -а. Влад. говори. И не это, Коля, качество звука у нее плохое. Плавает, плавают слова. Трудно понимать. Или она микрофон, не дома. Она не дома. Пыш... Она не дома. Сейчас а мы или попробуем. Мик... Или телефон ближе. И, о, это, ну не да, я я Свет может просто наушники выключить и телефон поближе сделать. Давайте попробуем. Нет, не, не, не трудно будет. Ага, попробуем так. Нет, так еще глуше стало. Не, Может? оставь. А, вот, сейчас хорошо, сейчас хорошо. Сейчас нормально, да? Да, классно вообще, вот так нормально. Влада, тебе хорошо слышно, доктор? Я тебя вообще отвратительно слышу. Да, Поля, сейчас Светлану очень прекрасно слышно. Спасибо. Замечательно, все нормально. Все отлично. Все, так, о чем я говорила? Я говорила, наверное, о том, ну, давайте тогда по начну, что я как раз говорила о том, что люди начинают писать и начинают писать по тем темам, которые уже мы обсуждали не один раз. Что это за тема? То есть мы всегда, многие люди пытаются переложить ответственность на кого-то то есть, ответственность себя на меня. То есть, Светлана, вот у меня, например, такое-то заболевание. Они могут его долго-долго описывать, причем могут описывать его, ну, наверное, такими сообщениями, которые даже не влазят в одно сообщение. Откуда оно началось, почему оно началось, как они его прорабатывали, как у психос... что было по психосоматике, что они выявили. И вот они вот этот вот диалог пишут, пишут, пишут, и в конце. Светлана, а что, как мне быть, идти мне на операцию, либо выходить, например, там в сухие дни? И таких сообщений у меня за день скапливается достаточно много. И это как раз говорится о том, что человек вроде начинает над собой работать, вроде бы начинает изучать психосоматику, начинает смотреть, как у него реагирует тело, начинает облегчать питание, начинает какие-то еще действия, которые приводят не только к его исцелению, но и к его истинному Я. И в то же время на каком-то этапе, как только он видит человека, ну, мне, конечно, это приятно, но в какой-то степени может быть, может быть, более знающего, чем он, как он предполагает, может быть, более осознаннее, может быть, еще что-то, неважно. И вот эти люди, они, они на определенном этапе, они стараются не подтянуться к этому человеку, а переложить на него ответственность, возьмет, не возьмет. То есть, а идти мне на операцию, либо еще что-то. И таких людей очень много. И очень много, не, это не хорошо и не плохо. Это именно, я говорю, эти, эти вещи для того, чтобы все-таки задумывались, задумывались люди, почему они останавливаются, почему они останавливаются на определенном этапе познания себя, почему они уходят со своего пути и говорят, ну вот вроде как я вот до суда дошел, и ты, я тебе доверяю, ты такой молодец, возьми, пожалуйста, ответственность за мою дальнейшую жизнь. Что мне сделать? И когда я начинаю отвечать, что, ну, неважно там, что вы должны сами принять решение, либо я не могу по смс вам дать диагноз и вообще сказать, что вам нужно сделать, или еще что-то. И, наверное, процентов 70 людей после этого, которые пишут, что они прошли целый путь осознания, они начинают обижаться, что как это я могу не ответить им на вопрос, как, как это получается так, что э, вы же прошли этот путь. Там, ну, неважно какая, как они это позиционируют, но, тем не менее, происходит именно та ситуация, от которой они уходили достаточно длительное время. И э, вот это вот, наверное, осознание самого себя, оно заключается не в том, чтобы перейти, дойти до какого-то этапа и там встретить человека, людей, общества, какой-то свой новый социум для того, чтобы они тебе подсказывали, а именно, наверное, встретить тех людей, тех своих мотиваторов, за которыми будете идти дальше. И когда вы задаете, прежде чем задать вопрос, а что мне делать, тем более такие достаточно глобальные, идти мне на химию, вот как мне зовут, идти, идти мне на химию на очередную, Идти ли мне на операцию, там, вот, мне родственники говорят, что мне нужно там, переехать в другой город, еще что-то. И когда вы задаете эти вопросы постороннему человеку, всегда задумайтесь. А вы это делаете, чтобы что? Чтобы э, я вам, вот даже если вы переложите, на, это же мнимое перекладывание ответственности. Ответственность, вашу ответственность ни на кого переложить на самом деле нельзя. Даже если я вам скажу, ой, да, конечно, не надо операцию, идите вот, пожалуйста, там на сухие дни, и через такое-то время у вас все пройдет. И если вы выходите, то есть вы думаете, что вы переложили ответственность на меня, либо еще на кого-то, и когда ваши результаты не совпадают с тем, что в действительности происходит, то на кого вы переложили ответственность, вы с этого человека что спросите? То есть вот я вам, например, сказала, давай, иди, сухие дни, они тебе все исцелят. Там, за три сухих дня у тебя будет вообще небо в алмазах. И если с вами этого не случилось, кого вы будете обвинять, меня или себя? Если вы будете обвинять меня, то вы впадете в еще более, более глубокую жертву. Если вы будете обвинять себя, то вы точно так также впадете в жертву, потому что только через обвинение самого себя мы не выйдем ни на какой уровень, мы впадем обратно в жертву, из которой мы пытались какое-то определенное время вылезть. И чтобы вылезти вот из этой жертвы, нам нужно даже не столько проработать себя, сколько осознать то что вокруг нас нет вообще ничего то что все что вокруг нас сделано мной все что вокруг нас могу подкорректировать только я сам только я сама и если вот этих вот осознаний нет то все остальные действия, они будут просто обратно возвращать, что бы мы ни сделали, какой бы большой, длительный и глубокий путь мы ни прошли, они будут всегда откидывать назад. Всегда будут вводить нас в наше привычное состояние жертвы. А почему привычное? Потому что э, если мы, в принципе, идем дорогой достаточно осознанной, то у нас к определенному этапу, если бы мы не впадали в жертву, то у нас к определенному этапу у нас бы уже было бы много наших осознаний, которые бы нам даже не дали те процессы, которые идут в нашем мире. А если мы идем что-то исправлять, то исправлять мы идем только из состояния жертвы, только из состояния из тех состояний, которые мы позволяли себе перекладывать на кого-то ответственность. Вот он плохой, вот он нехороший, вот он такой. И на определенном этапе, на определенном этапе у нас бывают срывы от, от той ответственности, которую мы на себя берем. Я не знаю, понятно или нет, я сказала, но вроде... Это, допустим, Сергей. может, может какой-нибудь пример еще к этому приведешь, Свет? Или, если что, я потом еще какой-нибудь могу. Если... Ну вот смотрите, давайте пример. Да, вот смотрите, вот в чате, в, нас, в ютубовском чате, да, вот у нас здесь явная жертва обстоятельств. Вот Сергей Александрович. Вот смотрите, это насколько нужно быть, насколько нужно быть неинтересным для самого себя в своем мире, да, что свое драгоценное время тратить на того спикера, который ему неинтересен. Вот вы представляете, вот он сидит уже несколько минут, минут 15, смотрит мне и пишет, О, ну, дятина, блин, давай что-то новое, ну, давай еще что-то, ну, ты там старую информацию. И вот человек тратит уже 15 минут своего драгоценного времени потратил просто на то, чтобы извлечь из себя вот тот, э, э, тот негативный посыл, который его постоянно съедает. И он же от этого не избавится. Не избавится не потому, что он такой плохой, а не избавится потому, что он привык в этом состоянии, привык быть в состоянии жертвы. То есть у него сейчас, вот его 15 минут за, занял какой-то не, неинтересный спикер который просто тратит его время. Но он вместо того, чтобы отключиться, вместо того, чтобы пойти и заняться именно своей жизнью, он все равно будет контролировать меня, будет контролировать мою речь, будет контролировать мои высказывания, будет контролировать мои вы... мысли, думая о том, что он в этом вопросе разбирается лучше. Но высказать это, он скажет, да что я буду высказывать, мне это вообще не интересно, пусть они там высказывают, что они там вещают что-то по телевизору, и пусть вещают. Кому-то же нужно вещать, кому-то же нужно меня веселить. И когда не идет в резонанс то, что он думает, и то, что он слышит, и вот он будет сидеть, он будет, сейчас напишут уже интереснее, да, и вот он будет сидеть и, и дальше вот, вот, вот этим вот заниматься. И таких людей очень много. Вы посмотрите даже в комментариях. Вот они смотрят эфиры часовые, трехчасовые, пятичасовые эфиры люди и начинают писать, ой, какая ерунда вот на такой-то минуте, на таком-то часе, что не, не было интересней информации. И всяко... Ну, блин, ребят, если вы можете потратить свое время настолько неинтересно, насколько же вы неинтересны для самого себя, насколько вы ничтожны для самого себя, что смотрите такое... Такую ерунду, которая вас даже не, не дает вам ничего нового. Но это же не так. Вы же идете идет, в обман к самому себе. То есть, если вы что-то смотрите, значит, вы смотрите только лишь потому, что у вас, есть, как вы, у вас сработали какие-то определенные крючки, которые могут раскрутить какую-то вашу заскорузую ситуацию, которую вы, может, даже и не услышали которую вы, может быть, даже забыли про нее, там еще какие-то аспекты. Но через то, что вы не можете признаться себе, вы, вы постоянно живете вот в этом состоянии, что кто-то виноват, кто-то некрасивый, кто-то нехороший, у кого-то голос не такой, у кого-то звук не такой, у кого-то картинка. Как тоже вот некоторые пишут, «Ой, что у вас там постоянно из видео видео, такая картинка дурацкая, и вот там...» Вот столько всякого негатива. Но, ребят, не нравится, не смотрите, я, я не блогер. И, может быть, там другие, но я про себя буду говорить, да. Я не блогер, я не занимаюсь блогерской деятельностью, я не, я не показываю красивые картинки. Я показываю те мысли, которые происходят со мной. Я высказываю те мысли, те состояния, те ощущения, какой-то опыт ребят где-то передаю, которые происходят и которые могут вам в чем-то помочь в вашем переходе в состояние неедения, в вашем переходе в состояние просветления, в вашем переходе в состояние осознания тех моментов, которые происходят с вами. Если вам что-то не резонирует, вы, же, вы не тратите, пожалуйста, свое время, вы не уходите в жертву. И вот это вот и есть жертва, одна из жертв. То есть жертва может быть абсолютно в любом моменте. Это то же самое, что когда люди говорят, что свет, ну как быть? Вот я, например, выхожу на сухие, мне на сухих так хорошо, так хорошо. Но срабатывает какой-то механизм, у всех он разный, но суть одна и та же. Говорит, вот мне было так хорошо, но по той или по той причине я вышел с сухих дней и сразу же ушел на зажоры. То есть что сделать? Когда вам, когда вы принимаете ответственность за самого себя на себя, вас насколько хватает? на день на два и после этого вас выстегивает обратно в жертву и вы начинаете э, есть какие-либо там продукты еще что то вы начинаете жить так как вы только что сказали что мне это не нравится вы жили так как вам нравилось сколько-то кто-то сутки кто-то пять суток кто-то девять суток кто-то там чуть больше вот это состояние нравится, вот этот поток мыслей нравится, вот это творчество нравится, вот это, это, это нравится, но потом раз и все, И вы устаете быть Богом для самого себя, вы устаете быть тем человеком, на которого вы можете равняться, вы уже понимаете, что вы на себя можете равняться, вы не привыкли так жить, вам так неинтересно, вы понимаете, что чтобы равняться на самого себя, вам нужно быть каждое мгновение, быть ещё лучшим, и вы ловите этот поток, но вы не знаете, каким карманом это распихать, и вы уходите обратно в жертву, вы уходите обратно в еду, и потом начинаете: вот я поел, опять все не то, опять все не так, опять все не это. Вы отследите, почему вы уходите в жертву? Это же жертвенность, это же ничего иного нет, это ваше привычное состояние, привычное состояние жертвы. Привычное состояние, в котором живет большая половина населения. Этим же очень просто управлять. И мы все прекрасно знаем, да, что в огромных корпорациях, такие как Apple, такие как у Павла Дурова, там еще что-то, люди, которые выходят на определенный проект, это же уже ни для кого не секрет, которые выходят на определенный проект, у них обязательно условия, чтобы они не ели и не пили. Потому что только в этих состояниях при, приходят те мысли, которые более интересные более интересные более как-то они эксклюзивные более креативные и вы это тоже все прекрасно понимаете вот это вот и есть состояние жертвенности чтобы его разобрать вот это вот состояние жертвы но его разобрать в открытом эфире я бы не стала потому что это я и так достаточно грубый, жесткий человек, да? Вот. И если разбирать такие моменты, это нужно, чтобы человек очень четко осознавал, что он хочет разобрать эти моменты. Потому что это, это достаточно сложно принять некоторые моменты, которые, которые с вами происходят. Во-вторых, если я разбираю ситуацию, то я разбираю ее через честность, а через честность это в общепринятом понимании через грубость. И так тоже происходит, и на ретритах как раз мы это делаем. И я вижу прекрасно, что некоторые люди ко мне пытаются приехать, как, ну вот сейчас вот э, девочка уже, по-моему, на второй или на третий ретрит, как она пишет, я уже купила билеты, я уже все, я уже чуть ли не тапочки привезла в ретрит-центр, и потом в последний момент, ой, у меня опять что-то не получилось. Но как только такие люди начинают писать, я уже четко знаю, я даже их не вношу в список, я даже за ними не ставлю бронь, потому что я понимаю, что этот человек не готов к глобальным проработкам. И здесь человек тоже не готов к глобальным проработкам. То есть человек пишет, что вот у него, например, у него есть онкология. И он говорит, вот мне нужно как-то убрать онкологию. Что может, помешать убрать, что может помешать, чтобы сделать тебе жить или не жить? Может помешать только то, когда ты четко понимаешь, что ты можешь переложить свою жить или не жить, либо взять ответственность на себя целиком, и тебе уже будет некого винить, либо переложить эту ответственность на врачей. Конечно же, 90% выбирают переложить ответственность на врачей, потому что это проще, потому что ты прекрасно знаешь, что ты останешься всегда хорошим. Если мало ли не получится у тебя, то ты останешься плохим, потому что не получилось у тебя. А если не получится у врачей, то ты уйдешь в мир иной хороший, потому что у тебя-то ведь все могло бы получиться. А вот у врачей уже не получилось. Это уже другой вопрос. И здесь такая тонкая грань, готов ли ты быть плохим. Не готов ли ты взять на себя ответственность? А готов ли ты быть плохим настолько плохим, что ты даже умер, ты оставил своих близких, ты там еще кучу всего нерешенных вопросов оставил в этом мире и ушел? Готов ты на себя вот такую глобальную ответственность взять? Как правило, нет, не готова. И это как раз про вот эту ответственность, которую не готовы взять именно жертвы. А сомнения, давай немножко, Светик, эту жертву раз, разберем, вот именно жертву. Могут какие-то программы, допустим, там сомнения, там, или, допустим, какие-то, да, ну, влиять вот именно тоже, превращать тебя в жертву. Если, допустим, ты вроде день на сухих, ты вроде сам на себя надеешься в этот момент, и все хорошо, а потом ты вдруг, пришла у тебя такая мысль, там, да, мне там Б 12 не хватит, или там еще какая-то мысль или страх какой-нибудь. Получается, ты опять раз с этого страха соскакиваешь на какую-либо программу и опять ответственность ты как бы свою теряешь. Да, так получается? Да, да. Да, конечно. Это, это именно о том и есть, что мы в каких-то определенных ситуациях мы в каких-то определенных ситуациях идем, и э, у нас все хорошо. Но стоит нам только вот немножечко наш мостик пошитать. И все. И мы начинаем уже варьировать. И это, это, это и со мной бывает. И сейчас это бывает со мной. Я не такой человек, чтобы там вот я во всем уверена, я иду, я пру, и там и все. У меня все замечательно. Нет, и у меня бывают такие же ситуации. Но я четко понимаю, когда ты себе четко об этом говоришь, когда ты признаешься себе то это уже ты понимаешь с чем работать, а когда ты себе не признаешь, что ты даже не знаешь, что нужно в тебе прорабатывать. И у меня бывают ситуации, которые я говорю, ну давайте на потом, ну давайте там тому, ну да, я не буду об этом думать. И даже когда я себе начинаю говорить, мне это без разницы, я не, не хочу об этом думать, а потом если я себя ловлю на мысль, так, подожди, подожди, мне без разницы, я не хочу об этом думать. А не уход ли это от этой ситуации? А не моя ли эта слабинка, что я не хочу ее разбирать, потому что мне она достаточно тяжело разбирается. Потому что я в этой ситуации буду каким-нибудь говном полным. И чаще всего получается именно вот этого. Вот. И когда ты начинаешь вот это вот раскручивать, ты понимаешь, что ты в этой ситуации для себя, не для кого-то, а для себя. Ты в этой ситуации для себя такой, скажем, не очень корректный человек, ты понимаешь, что здесь слабость, здесь вранье, здесь недоговоренность, здесь какую-то ситуацию не доделал, не дожал. Это все про себя говорю, да? И когда ты начинаешь это разбирать, ты понимаешь, какое ты ничтожество, я понимаю, какое я ничтожество в этой ситуации. Ну, возьмем там не во всех там, глобальных вещах, а в конкретной ситуации. И это осознать-то, ну как это осознать? Ты такой красавец, ты такой молодец, и осознать, что ты как бы что такое-то? Опять какое-то говно говняное? Но как бы немножечко не про это. И вот это вот принимать достаточно сложно на, на определенных этапах. Потом становится просто, что нужно это принять и проработать. И ты начинаешь это прорабатывать. Но здесь ты четко знаешь, Меня слышно я выпала да. ага. Нормально. Ага. но здесь очень важно та ситуация, что ты очень четко знаешь с чем тебе работать ты знаешь какую ситуацию тебе проработать ты знаешь что тебе проработать в самом себе. Ты знаешь, что тебе нужно подкорректировать в твоем мире. Ты знаешь, как тебе нужно ответить для людей, которые окружают тебя в твоем мире, твой социум, твои близкие. И когда у тебя есть это понимание, то ты эту ситуацию проработаешь, она к тебе уже больше не вернется. А когда ты начинаешь сам себя обманывать, что это, это не важно, это еще что-то, это еще что-то, но тогда она будет возвращаться раз за разом и будет просто тебя засасывать, как в болото. И это тоже есть. Можно я зачитаю вопросы? Как все эти гуру умеют обратить любой минус себе в плюс? Спасибо, Сергей. Светлана, вы притягиваете за уши информацию к собственному убеждению, что вы во всем на 100% правы во всем. И это не только о клетках, чувствуется безапелляционность во многих ваших суждениях. Марфа Николаевна. Марфа Николаевна, я же говорю, что это только мое мнение, повторяюсь это в каждом эфире, это мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться, вы можете выйти в эфир и вынести свою точку зрения, и я с удовольствием с вами ее обсужу. Это вы можете меня не слушать, вы можете со мной не соглашаться. Я же не говорю, что я истина во всех инстанциях. Я говорю только то, что я вижу, что я чувствую. Это никак не касается к вам, это касается только меня, моих высказываний. Светлана, да, так все есть. Марфа Николаевна, чувствуется ваше непринятие чужого мнения, даже если вы специалист какой-то, даже если вы не специалист какой-то теме но обратите внимание, почему вам так чувствуется, почему вы, ваше идет непринятие. У нас же несколько стадий непринятия идет. То есть сначала у вас идет стадия отрицания, да? стадия отрицания, стадия непринятия. Потом вы соглашаетесь с этим, а потом уже, вернее, потом вы, вам уже становится разницы, потом вы уже начинаете соглашаться. Поэтому скоро вы станете на мою сторону. Но на самом деле, Марка Николаевна, без разницы мне, на какой стороне вы будете. Самое главное, чтобы вам было комфортно. Вот. Сергейка не Золот. сдается. Самка. Сергейка не сдается там, да? Ну да вот, да а сколько времени эта тетка уже на сухих? Сергей, какая разница, сколько эта тетка на сухих? Самое главное же, вы все время смотрите на кого-то, смотрите на себя. Сколько, вам же интересно, сколько вы будете на сухих? Сколько... Э, всем интересно, как, э, сколько кто ест, сколько кто это делает, сколько кто это. Но и что касается каких-то определенных веществ, то сразу же интересно становится, а сколько мне дадут, да? А мне сколько за это дадут? А мне сколько за это заплатят? Вот поэтому, ребята, Фокус внимания на себя. Вообще не важно сколько я ем, сколько я не ем, когда я не ем. Я уже говорила, и ни в одном эфире уже с какого числа, я думаю, что повторяться даже смысла нет. Вот будет, когда эфир сделаем по автономии, тогда, может быть, еще раз я проговорю, сколько это есть. Но так смысл ниже. Жертва – это выбор страдать. Да, это выбор страдать. Ну, смотрите как. На самом деле у нас выбора нет. Мы уже давным-давно, каждый из нас, перед тем, как у нас встает выбор, мы уже этот выбор сделали. Это миф, что у нас есть выбор. Это то же самое, что как у нас происходит этот выбор? Вот представьте такую ситуацию, бабушка, да, это мы внучек или внученька неважно. Вот что бабушка сначала напекла пирожков, а потом говорит: Внучек, иди ко мне пирожки есть, я тебе такие пирожки напекла. Все, он пошел, пирожки есть. Или там бабушка, а там бабушка перину, там, я не знаю, там как она встряхнула ее, да, и говорит: внучек, иди скорее спать, я тебе там все постелила, иди скорее все, и он идет. И также в нас это все есть. То есть в нас сначала приходят наши, наши ответы, наши почувства, наши чувствования, которое нужно для нас, только для нас, не для кого-то. То есть какая-либо ситуация, которая нужна нам, какие-либо действия, которые нужны нам, чтобы нам было комфортно, мы вообще созданы для комфорта и для счастья. Я в этом абсолютно уверена. И только после того, как у нас уже создана для нас эта ситуация, нам вылазит как бы «иди туда, тебе приготовлено». Вот этот вопрос. У нас уже он как бы решен. А вот это вот право выбора, это как раз… Не том, что право выбора, не том, что мы хотим выбирать. Мы уже выбрали. Если мы говорим о душе, то мы душой, сердцем, то можете хоть как сказать, мы, мы уже все выбрали, мы уже знаем, что нам нужно. Но мы идем на этот выбор, потому что у нас, нам еще привили чувство страха, чувство долга, чувство жертвы. И вот эти вот все, все вот эти вот ярлыки, нам очень длительное время прививали наше общество, чтобы нас было очень легко кон контролировать, чтобы мы были подконтрольными. И эм, именно из-за этого у нас получается такая развилка как бы выбор. По факту, выбора нет. Если мы будем жить через сердце, через чувства, через душу, то мы уже будем четко идти своим путем, нас уже никто не собьет нашего пути. Мы будем просто идти и будем идти в удовольствие всему, и мы будем просто идти, будет идти чувствование куда нам нужно им поэтому чувствованию у нас будет наш путь, но так как мы чувствование всегда думаем ой не это ерунда ой сейчас я это не могу сейчас мне это неприемлемо а тут я уже не успею там и еще вот миллион миллион всего всяких отмазок влазит и конечно после этого после вот этих вот сомнений они уже конечно же идут в эту развилку. Так, так в том-то и дело, что вы говорите так, как будто истина в последней инстанции, Марфа Николаевна. Еще раз подумайте, почему у вас такое видение? Ютуб и чат читают все миры счастья. Ведет. Ты в конце слышишь, нет а да. Ты в конце говоришь. Это может быть так, но, возможно, я сомневаюсь, чтобы такого не было. Понятно. Какой главный бонус от состояния жертвы? Главный бонус от состояния жертвы. Но ну, это же. Ну, смотрите, когда мы впадаем в жертву, это же великолепное чувство. Мы можем на кого-то переложить ответственность, мы можем сами заниматься каким-то своим делом, неважно каким, перекладывая ответственность на другого, чтобы он сделал за нас какое-то действие, какой-то выбор, что-то еще. И если он не совпадет с той реальностью, которую мы ожидали, то мы уже тогда не себя будем обвинять, мы-то останемся хорошим, мы будем его обвинять. Что он такой негодяй, вот я на, я на него так понадеялась, я, я в него так верила, я ему так доверяла, а он такой негодяй, вот так вот сделал. То есть он будет плохим, а ты будешь хорошим. А если ты не переложишь эту ответственность, если ты не будешь жертвой, то если у тебя что-то не получится, ты будешь негодяем. А негодяем становиться ни для кого не хочется. И даже если многие говорят, я нет, я такой негодяй, я люблю быть негодяем, это сказки. Никто не хочет быть негодяем. И только пока у вас не отпадет вот эта вот оценочность, плюс-минус, хорошо или плохо, вы все время будете хотеть быть хорошим. Даже когда вы говорите кому-то «я негодяй», вы хотите быть не негодяем, вы хотите быть крутым челом. «Я вот такой весь негодяй, я весь такой плохой или плохая, я вот такая горячая штучка или там горячий парень». Вы, вы, вы про это как раз говорите, вы не говорите про то, что я… Я не неумеха. Кто такой негодяй? Вы разберите слово просто это, и вы поймете все. Светик, там это вопрос, Лена хочет задать. Давайте. Так. А, добрый вечер. Светлана, я вот хотела спросить у вас. Как-то в одном из эфир я слышала, вот, слушала вас, вот, это, по-моему, первый эфир были по, по поводу трех дней. Помните, вы говорили, что я вообще не знала, что м, больше трех дней можно выходить на чистые дни, там, на сухие. Вот, и поэтому, как бы, не, ну, не знаю, что можно и пять безопасно, и десять. Вот, мне хотелось спросить, вот, вы говорили, что вами двигала болезнь, но вот Выходить, например, на 10 сухих, когда вот получилось, и вот в тот момент, что ну, как мотивировало, что ли. Потому что я на чистых днях сейчас, ну, у меня как бы такое вот физическое... У меня нет болезни, но у меня некое физическое такое истощение, что я думаю, как это перетерпеть или что-то, как вот какую мотивацию найти, то есть, если нет болезни, но мне хочется выйти на автономный режим. Но вот физические вот эти вот, скажем так, вещи, недомогание там, или чувство вот слабости, вот оно, я не могу его как-то перешагнуть. Можете что-то посоветовать? Ну, смотрите, я уже говорила, да, что как только я узнала, что можно больше трех дней, я сразу же зашла на 9 дней, но у меня же там выбор-то стоял в другом, то есть у меня было состояние, мое состояние было такое, что я, я не могла ходить, я задыхалась от того, что я дышала, я не могла дойти до туалета, и, конечно тут для меня не стоял вообще вопрос слабости что такое слабость я дышать не могла я ходить не могла для меня это этот критерий был не актуальный и когда я на четвертый день не то что смогла ходить на четвертый день сухих на четвертый или на пятый сейчас уже не помню когда я встала на лыжи я не бегала на лыжах я просто как бы очень спокойно легко шла по лыжне и это было недолго, это было минут 20, но для меня это был такой глобальный прорыв. И для меня на тот момент, если вы спрашиваете, как вот первые дни, для меня на тот момент слабости, такого понимания вообще оно отсутствовало. Для меня было уже хорошо то, что я смогла вообще дышать. И для меня это был огромным критерием. Поэтому, если, если когда мне говорят, вот у меня слабость, вот я не понимаю, я ребятам в закрытом клубе говорю, что такое слабость, почему она возникает. И когда есть понимание, понимаете, на каждом этапе, почему голова болит, почему слабость, почему это, почему-то, когда у вас есть четкое понимание, что с вами происходит, то вы к этим ситуациям относитесь абсолютно по-другому. То вы некоторые ситуации ждете, вы ждете, когда начнется сушняк. Вы ждете, когда начнется слабость. Вы ждете, когда начнется холод либо жарко. Это разные состояния нашего тела. И когда вы их знаете, вы этих состояний ждете. Потому что вы знаете, что, будет, что происходит в этот момент с вашим телом. Угу. Я ответила на ваш вопрос, Лен. Не могла включить микрофон. Вот у меня продолжение вопросов, я услышала, спасибо. Еще вот, когда вы почувствовали, что вот именно, допустим, после десятого дня, да, или на какой-то день, вот все, идет прилив энергии, и уже нет, ну, ушло вот это состояние недомоганий, слабости, вот, вот этот вот переломный момент. Да, Лена, у как... меня такого не было. Я не я такой могу, автоном, да? как многие описывают, что они там, переплывают за ночь, пока все спят, переплывают несколько раз в Черное море. Я не из этого числа. Я уже достаточно говорила, что у меня процесс был достаточно болезненный, достаточно длительный. И я начала очень глубоко практиковать именно неедение более трех лет, более трех дней. На сегодняшний день уже 4,5 года и у меня были разные процессы. У меня не было такого, что после 10 дня ко мне приходил какой-то приток энергии. Да у меня бывало такое, что я после 20 дня я встать не могла, просто я понимала, либо я буду лежать и дышать, либо я буду есть, и, и через несколько дней опять не смогу даже вдохнуть, как бы дышать не смогу. У меня же, я же шла через болезнь, причем через такую достаточно достаточно сложно уже в моем состоянии. У меня была гормональная терапия очень сильно, и гормоны были уже такие, то есть мне уже давали жить достаточно короткое, короткое время, от меня отказались врачи. Поэтому там какие, вот те, те автономы, которые рассказывают, что у них прилив энергии там, через какие-то дни, что у них так все замечательно, что они начинают это. Я не с этого числа. У меня все шло со скрипом, у меня все шло достаточно сложно. Может быть, поэтому у меня немного другие осознания, чем у них. Может быть, поэтому ко мне приходят какие-то моменты, потому что у меня были такие состояния, когда просто я просто боялась пошевелиться, я сидела, лежать я не могла, потому что астматики знают, что лежа они задыхаются. Я сидела и просто могла, могла чем пошевелить, это только глазами. Потому что если я начинала чем-то другим шевелить, там рукой, например, я от того, что вот я трачу вот эту вот энергию, я начинала просто задыхаться. Задыхаться, я понимала, что если у меня сейчас вот немножечко не пройдет, то я даже не смогу вызвать скорую, потому что начну вызывать скорую, и у меня подступит этот приступ. Кто не знает, приступ астматический, это когда ты можешь в момент, ты перестаешь дышать, буквально за несколько минут ты синеешь и умираешь скоро и не всегда успевают приезжать. Косматикам и не, не так часто успевают приезжать. Поэтому у меня другой путь. У меня не было такого, что я вообще... У меня даже не было такого понимания, что я буду ждать, когда у меня будет прилив сил. У меня было понимание, что если я дышу, это для меня уже прямо вау. Ну, здорово. А вот страх вот этот вот был, вот какой-то, ну, что вот, ну, может быть, действительно, я сейчас умру, и никто мне не поможет. То есть вот, ну, как есть уже, да, вот, то есть принятие некое такое было, да, получается? Ну, первый раз у меня был, почему я начала все это практиковать, потому что у меня не страх сработал, у меня сработал жуткий эгоизм. Я прям, я, у меня не из, не из чувства хорошести я вообще пошла в это, во все состояния. Я пошла из состояния превалирующего эгоизма, что я думала, как это моих детей, как это моих сыновей будет воспитывать какая-то другая женщина. Я этого никогда не допущу. И вот этот вот просто животный эгоизм, такой вот прям достаточно заскорузлый, и он меня начал вытягивать из этих состояний. Я ему благодарна в какой-то мере. Если бы я вся была такая хорошая, там, я не знаю, там, какая-нибудь там хороший, милый, душевный человек, может быть, я сказала, дай Бог вам здоровье, чтобы вас воспитывала хорошая, милая женщина, и чтобы все у вас было замечательно. Но я не такая, и я об этом никогда не говорю. Я же себя никогда не выставляю хорошей. Я никогда не говорю то, что, то, что не было. Я всегда говорю, как бы вот оно, да, вот у меня, у меня проходило так у меня проходило через боль, у меня проходило через ломки, у меня проходило через мой эгоизм, это все. У меня проходило, проходило это через эти вещи. Но я себя вытянула. И я понимаю, что не каждый это может сделать. И я могу собой гордиться в этом, в этом смысле. Не в том смысле, что я вот такая вот звезда, но в том смысле, что когда мне что-то говорит, я это знаю. И не, я к этому отношусь не потому, что вот я вот такая вот вся звездная, а потому что я это знаю, я жду, пока этот человек, если ему дано будет, он тоже это перепроживет и услышит то, что я говорю. Если он не перепроживет, это его путь. И в этом нет ничего ни хорошего, ни плохого. Да, ну, это вообще здорово, конечно, вот то, что вы потому что... Э вот не знаю, это от чего идет, ну, то есть, когда мотивирует не болезнь и, не, допустим, не эгоизм, то вот есть желание, но вот какой-то срабатывает, вот, как вас перед слабостью, перед истощением, вот, когда лежишь, вот, ну, бывает бесил, вот так и думаешь, да, вообще, зачем, вот, я просто знаю, что низкий вес у вас какой вы называли, сама был граница? То есть это же вообще связано, что ты лежишь вообще как скелеты, и сил нет вообще, допустим, да, но в данном моменте, допустим, здесь, как вот, думаешь, что да, все равно это пройдет, и оно проходит, и потом вот на этой границе ты понимаешь, что все равно это пройдет, перетерпишь, и вроде как пошел прилезть в сил. а может это скатиться, ну, что будет вообще еще хуже, и ты там какой-то другой необратимый процесс начнется, что там, ну, что уже вот как на ну, или что-то вот в этом роде? Ну, нужно же, вот смотрите, вы сейчас у меня пытаетесь получить консультацию на прямом эфире, причем такую достаточно серьезную. Если человек лежит, уже не может двигаться от неедения. Вы вообще о чем говорите? Если есть такая ситуация, нужно понимать, почему он себя вообще довел до такого состояния. Что в нем сыграло такого, что он решил вообще не есть, чтобы что? Что он хочет такого исцелить? Почему у него стоит такой вопрос? Либо он не будет есть и выживет, либо он будет есть и выживет. Вот как бы 50 на 50 в обоих случаях. Нужно же это понимать. Я же вам сейчас не могу дать в открытом эфире такую достаточно да, глубокую да. консультацию. Да, это... Конечно, это, это нужно отдельно с человеком разговаривать. Еще, Светлана, вот вопрос. А, скажите, вот, вы сейчас так выглядите, ну, хорошо, прямо свежо так. И да, вот смотришь там на некоторых автоном, как бы тоже. То есть, на ну, вот каком-то этапе тела настолько вот, оно хорошо восстанавливается, и на энергетике праны, да. Вот, ну, на самом деле это прям такой вдохновляющий пример. Ну вот, внешность, что ну хочется тоже, да, наконец, вот, выглядеть так же, как раньше, но уже на пране. То есть сейчас вес идет наверх, или он уже остановился, или это может быть, как можно потом мышечная масса там наращивать, ну вот за счет упражнений или за счет чего-то. Ну, потом? смотрите, здесь вообще про другое. Есть... Э... Есть люди, которые спортсмены и спортом занимаются, кто-то профессиональным занимается, кто-то полупрофессиональный. Они как занимались до неедни, так и занимаются на неедни, либо на голодании. Не знаю, как это, как бы у каждого свое, да. Здесь же дело не в том, что сильнее, либо не сильнее. Ну, во-первых, как, бы, как тело восстанавливается или не восстанавливается? Я не могу сказать, что у меня тело полностью восстановилось. Я это вижу, я это знаю. Но на начальных этапах, я весила практически там, ну, в два раза меньше. То есть я доходила до того, что я весила 30, 3, около 32-33 килограмм. Это практически ничего, это пакетик костей, ложечка крови. Но я понимала, что я либо от этого умру, либо я умру от гормонов. И от гормонов я умру 100%, мне это уже сказать. А здесь был, была возможность еще попробовать выжить. И я выбрала просто там, где была хоть маленькая лазейка. Это то, что касаемо веса. А то, что касаемо каких-то силовых показателей, но в определенное время я занималась железом. Когда я, кушала, когда я кушала, причем я кушала спортивное питание. И, наверное, многие понимают, что спортивное питание – это далеко не живая еда. И я работала с такими с весами, которые были намного больше, чем я сама весила на тот момент. Сейчас я с этими весами не работаю. То есть я могу сказать, что тело у меня еще не восстановилось. Я уже говорила не один раз, что когда ты выходишь на неедение, то тело восстанавливается. Когда ты прорабатываешь все свои заскорузлые блоки, но ну, не менее, чем в течение трех лет. По-другому не может быть. Потом, если ты думаешь, что ты там через, через год уже, ты уже такой весь замечательный и автономный, тебя выбросит на еду через какое-то время, если ты это не проработаешь. Вы посмотрите даже от тех людей, которые, например, жили без еды, но ну, более пяти лет. Они к этому неедению шли по 10 лет, по 10, еще поскольку, Их выбрасывало в течение там, года, двух лет, выбрасывала периодически на какую-то еду, там, еще на что-то выбрасывала. И это, это действительно так. И когда говорят, что там, ой, автоном, вот он такой вот неедящий, он уже год не ест. И это Такая ерунда, тебя может выбросить, блин, в любое время. Вот когда ты три года, у тебя есть вот этот вот опыт, стаж, и ты и, и есть чувствование, то тогда, конечно, у тебя есть и понимание. Но ты человека всегда видишь. То есть если он э, на еде говорил эти вещи, и потом он год-два не ест и говорит одни и те же банальные вещи, когда к нему не приходит та информация, Но ну, в моем понимании я бы задумалась. Вот. Но это, опять же, в моем, это же со мной так происходит. А с другими, может быть, по-другому происходит. Я же не знаю, я же с ними не жила, не видела, как, как у них эти идут э, восприятия восприятие этого мира мира неедения так скажем поэтому mm -hmm. здесь такой вопрос тоже он двоякий вот свою ситуацию я рассказываю как оно восстанавливается или нет это же опять же мое тело как оно будет у вас какой у вас был вид питания вам же интересно все равно про себя знать а когда вы про меня знаете то наверное это как бы чем больше вы будете интересоваться кем-то тем больше вы будете уходить от самого себя я именно и даю вот эти вот эфиры, которые многим не нравятся. Я не рассказываю про себя, какая я волшебная. Я рассказываю о таких вот, окнутах, чаще не о пряниках, а я рассказываю о кнутах, которые нужно проработать. Именно поэтому столько негатива. Я же рассказываю, что через что я прошла, чтобы сделать вот это и вот это. И когда вы на себя начинаете примерять, вы думаете, о, я это делать не буду. И сразу же идет негатив я рассказываю через нехорошие вещи, как-то вот, вот так вот преподношу. Потому что у нас психика у людей устроена так, что когда ты начинаешь гладить, например, возьмите просто, простой пример, вот возьмите ребенка и начинайте его гладить по головке и говорить, вот так вот нельзя делать, вот это вот ботиночки нужно ставить сюда, либо смотри, они вот грязные будут, маме придется мыть полы, и вот ты гладишь, и ребенка, он раз поставил ботинки, два поставил ботинки, три поставил ботинки, и до него не доходит, а в следующий раз вот он пришел в ботинках, он говорит, я хочу есть, а ты ему раз и, и, и, тряпку э, с ведром, говоришь, ну как бы окей, помоешь, потом пойдешь есть. И вот а он уже такой, нифига себе, это уже через не хочу. Когда тебе предоставляют, когда идет негатив, он всегда сильнее по шкале эмоций. То есть позитив, он всегда такой легкий. Ты так выравниваешься, у тебя такая кардиограмма легкая идет, ровно тынь. А когда тебе дают негатив, у тебя тынь начинает скакать. А когда у тебя начинает скакать, у тебя идет проработка с самим собой. Поэтому, когда идет через негатив, через какой-то жесткать, через какие-то вот эти вот, не через плюшки, когда говоришь, что ты такой весь замечательный, когда ты говоришь, так ты говно, ты посмотри на себя, вот ты вот так-то, может быть, я как-то грубо это говорю. Но это, если человек осознан, если у него нет вот этого понимания, ой, я сейчас обижусь, ты посмотри-ка, как она меня посмела так назвать. Ну ты же посмел на себя примерить то, что я сказала. Значит, тебе это подходит, значит, все таки из гардероба ты выбрала это себе примерить на себя этот пиджачок, значит, все-таки как-то приглянулся он тебе, стоишь и намеряешь его, возмущаешься и намеряешь. Это то же самое, что пришел в какой-то бутик и говоришь, ой, как здесь все дорого, посмотри-ка. И стоишь и меряешь этот пиджак, и стоишь и весь такой, и крутишься около зеркала. блин, и цвет не тот вообще, и рукава какие-то длинные, и за такую цену вот такое говно продают, а сам от него оторваться не можешь. И здесь то же самое в жизни. Понятно, что ты можешь прийти в секонд-хенд и тебе скажут, вот, смотрите, ты можешь, о, я вот за эту цену могу купить 23 пиджачка. Но что-то вот как-то вроде, вроде и ткань такая, и цвет вроде неплохой, и пуговицы перламутровые, все как надо. Но вот что-то не то. А вот здесь вот, вот этот вот пиджак вообще не подходит, и ценник не тот. Но вот что-то вот я от него отойти не могу. И в жизни это у нас точно так же. Когда мы идем через какие-то вот сильные вот эмоции, сильные привязки это всегда идут через негатив, как ни крути. У нас так настроена нервная система. И когда мы идем через негатив, мы начинаем себя прорабатывать. А когда мы идем через поглаживание, мы остаемся на этом уровне. Нам и так, в принципе, хорошо, нас же гладят. Светлана, вот я сейчас, наверное, опять задам вопрос. Может быть, это как примерить да, ваш опыт сейчас, потому что у меня сейчас пока такого нет, более длительных дней без, скажем так, без готовки этой, без еды, вот вы когда своим детям готовите, получается что в голове поменялись какие-то мысли, то есть мы, когда я готовлю, например, то есть я понимаю, что я сейчас это вкушу, да, или там угощу кого-то, некая радость возникает, вот какие-то эмоции связанные вот с готовкой или с поглощением еды, вот сейчас вообще абсолютно ровные, да, какие-то ощущения. Они будут тоже разные у всех людей или, в принципе, они индивидуально будут? Ну, я за всех людей там, же не могу сказать. Ну, за если за себя, да, у вас, то есть опыт есть уже, сколько, вот, три года, ну, который год, да, уже третий, да, наверное. Ну, вот так вот, или первый, плотный, без... Но ну, я уже говорила, как бы, но смотрите, я, я не знаю, но вы, вы когда... Вы вот, например, любите ездить на машине, да, а кто-то ездит на самокате. Вы что, ему пойдете доказывать, что машина удобнее? Вот она на четырех колесах, вот она быстрее, здесь можно присесть, здесь можно еще что-то. Вы же как бы занимаетесь своими делами, я занимаюсь своими делами, у меня нет такого. Но я прошла вот этот вот этап, я готовлю детям. Но у меня нет такого, что я себе представляю что-то другое. Вы поймите, что у нас вообще это ложное, что у нас идет из головы. Все наши знания, они формируются в нас, в нас, вот как говорится, нутром чуют, знаете, такую поговорку. Вот когда вы приходите к своему телу, когда вы приходите к познанию себя через тело, вы понимаете, что информация, она идет через вас. Она в голове, она в голове вообще никак, нет в голове информации. Вы не берете ничего, как это карточки из библиотеки, из головы что-то, и вы, вы, вы, выстегиваете там кому-то, говорит, вот у вас вот это вот. У вас информация это идет через вас, самого, внутри, и когда она через вас идет, вы ее спокойно выдаете. И здесь то же самое, ты не, не думаешь о том, что у тебя не идет в голове какой-то процесс, что ой, вот они сейчас будут, и это есть, а я им готовлю, а ты, ты... не идет это, то есть ты делаешь, ты, когда ты в моменте, ты можешь наблюдать, ты можешь не втягиваться в какие-то мысли. Зачем? Ты можешь наблюдать эти мысли, ты наблюдаешь всю ситуацию, которая есть. Наблюдаешь, как, потому что это в твоем мире. Не ты уже в чьем-то мире сидишь, а все в твоем мире. И ты уже можешь на это смотреть, можешь на, на это, это наблюдать. И тогда у тебя нет каких-то мыслей, ты уже не думаешь, что, что же я им говорю. Ты просто делаешь какие-то определенные вещи, которые тебе нужно сделать на данном этапе твоего жизненного пути. И ты их делаешь. Так я уже... Такая у у угу. меня вот сейчас загон пошел, что я вот, вот как вот сама не ем. Я понимаю, что молочка, например, она ну как бы вредная, да, тесто там. Ну так и не ешьте я, ее. Так я-то я, я, я ее не ем. Но я, а что вы лезете к кому? Нет, ну просто идешь куда-то в гости, и вот как-то по старой памяти идет, что... Ну вот и людям, главное, нравится, допустим, они могут попросить. Ну пусть нравится. Так, а зачем так вы лезете У меня мне такое ощущение, что вот как вот я не пью, да, а кого-то спаиваю. Вот, вот такое пошло. Так ощущение. это же ваше ощущение. Работайте со своим ощущением. Это ну, же то есть... ваша проблема, это не их. Нет, ну, если они, получается, попросят, я сделаю, я вот сейчас сижу, думаю, как вот с этим разбираться, ну, может, вообще сказать, я, я вообще не ем это, и поэтому готовить я не буду, если они не ем молочек. Как хотите. Ну, есть, пробуйте, да. как вам удобно в вашем мире. Ну, вроде как, они-то все едят, и... Пусть хоть... они едят, почему опять за них цепляетесь? Да, там просто такая ситуация, что вроде как что-то принести нужно, но вот такое вот то, что ну, ешь. Нет, срок, нет, ну, здесь вот. они вообще не приют. Вы сейчас перекладываете ответственность, вы сейчас жертву включили, о чем мы говорили изначально. Mm -hmm. Вы сейчас хотите переложить эту ситуацию на кого-то. Вот там такая ситуация, нет никакой ситуации, есть только вы, и вы свой мир выстраиваете, либо вы по-честному себе говорите, я не буду это делать, и, и говорите окружающим, я не буду это делать потому-то, потому-то, либо вы им говорите, что мне это делать неприятно, но я буду это делать еще такое-то время для того-то, для того-то. Либо я буду это делать потому-то, потому-то. По-честному говорить не надо никаких ситуаций. Все ситуации одинаковые, они все единые. Нет никакой другой иной ситуации. Ну, вы вот не испытываете, допустим, дети вот ваши, как вот, они, наверное, ну, кушают, я так поняла, все, да? То есть... uh -huh. Ну, то есть, если они попросим, мам, приготовьте допустим, приготовь нам ну, курицу, там, или еще что-то, то есть, ну, можно пойти и купить, да, и, ну, вы там. Да, пожалуйста. То есть, у меня да, дети очень, пожарить. у меня дети все хорошо знают, они знают прекрасно, что, что хорошо есть, что плохо, для чего это, как это, они делают всегда свой выбор. У меня дети не просто, они, они во-первых, смотрят мой образ жизни, они смотрят окружение меня, моих людей, они видят, куда я езжу, они видят, с кем я общаюсь, они очень часто бывают на дольменах, это тоже очень важно. То есть они смотрят не только вот эту жизнь, которая сейчас происходит, вот, вот в стандартном время как бы большей массы детей, они общаются с детьми точно так же, с обычными детьми общаются. С, ну, обычно это имеется среднестатистический, да, который мы э, можем так сказать, что вот такие вот дет, детки есть. С огромным удовольствием они точно так же общаются и с детками, которые с поселений. Они точно так же, вот мы ездим на Дульмены, нас ездит несколько человек, например, несколько семей. Они точно так же ездят с удовольствием. И э, они там также общаются с этими детьми. Они у меня знают, там, может быть, некоторые, например, младшие у меня, возможно, даже знают про дольмены какой-то информации больше, чем какой-то взрослый человек. И для меня это приятно, но это не потому, что я его заставила учить, а потому что он в моем поле, и все. Да, он ест мясо, но он ест его крайне редко, потому что, как правило, вокруг меня этого, этого нет. И он бывает куда-то заходит, там, ой, я вот этот вот сент, хочешь, пожалуйста. Но он четко знает, что даст ему это. Он никогда, например, ни один, ни второй ребенок у меня никогда не будет перед соревнованием и есть тяжелую, тяжелую пищу. Не потому что я это сказала, а потому что они уже чувствуют, как они себя будут чувствовать. Угу. Это же все идет от вас. Все, только от вас. Светлана, ну вот э, это да, но вы сами можете пойти, в, допустим, в супермаркет, купить, вот, допустим? Ну, Подождите, несложно. не слышу. Вы можете, алло, слышно? Да, да, да, да. Ну, вы сами можете пойти, вот, купить, там, ну, допустим, окорочка или там, ну, мясо, допустим, и ну, что-то приготовить из этого? То есть это... могу, могу, Нет ничего, да, такого. Ой, я вот просто у меня тоже вот Мне, допустим, сестра тоже вот Просит что-то, ну, допустим, спечь торт Но я понимаю, что это же как бы Вредно, ну, вот, молочка Там и все такое, вот, и тоже думаю Ну, я приготовлю, но я вижу, насколько у них радость Вот от этого, вот, и я понимаю, что они Все равно пойдут или купят в магазине Лучше я приготовлю, и у меня вот как бы вот в этом Было, ну, там Вот смотрите, я, знаете, что скажу Вот бывает, вот смотришь на человека Вот он весь такой сыроед вот он, вот он весь такой анастасиевец, да? Вот он весь такой правильный, вот он, он весь такой. Но если что-то не по его сделает, вот он может тебя догонять несколько километров и кричать тебе, какой, какой ты вообще, какой ты нехороший человек, какой ты трупоед, какой ты это. И у него будет столько агрессии, в нем будет столько зла, что я думаю, боже мой, лучше бы ты шашлык с водкой пошел мясо вот и ел, и поэтому здесь добрым. же не от питания зависит питание это наш помощник в облегчении, в облегчении нашего тела для создания себе новой платформы для, для нового для новой проекции наших клеток это вообще про другое а если ты не ешь просто для того, чтобы не есть, чтобы, чтобы смотреть на других, какие они нехорошие, едят молочку и это, да кто ты-то? Ты себя не проработала-то в первую очередь. Не они себя не проработали, кто ест молочку и мясо. Ты себя не проработала, что ты до сих пор заглядываешь им в рот. Ты не идешь своим путем, ты смотришь, что вокруг тебя происходит. Ты себя ставишь выше их важная в, этой, в этом мире, ты говоришь, что я знаю, что это плохо, я вот это не делаю, вот я так не питаюсь, вот я не пью, мне кажется, что я их спа спаиваю. Важность-то убери, у них есть мозги, представляешь, и они сами могут понять, что им съесть и когда им пить. А ты уже базировалась на то, что ты такая важная, ты такая клёвая, ты такая всезнающая. Вот это я не ем, вот это вот я их заставляю пить, вот это вот я вообще не это. Важность убираем, убираем вот это вот плюс-минус и постепенно работаем с собой, не с кем-то, с собой. Тут еще возникает тоже такой вот, не то что вопрос, а догадка такая некая, вот для меня самой, может быть, я и сама а вот это еще, как говорится, есть-то хочу не готова отказаться, вот. такое ощущение, что если вот вообще абсолютно для себя решишь, что тебе это не нужно, допустим, вот, когда я отказалась от мяса, то здесь вообще проблем сейчас нет, то есть это как-то в глубине реш... пришло решение, и потом... Ну, на самом деле, осознание, насколько эта пища, скажем так, травмирует наши клетки, тело, и насколько она вот влияет не очень хорошо на сознание и прочее. То есть здесь вот я понимаю, я тестирую себя, прохожу, допустим, мимо вот этих прилавков, у меня четко, то есть туда внимание идет. Но на какие-то вот продукты, допустим, еще пока молочку, да, я, под, я так же не могу нет, смотреть мы это можем... На этих... Лен, мы это можем обсуждать хоть сколько. Давай мы сейчас не прообсуждем. Ты не проработала себя. Давай по-честному. Ты не проработала себя. Ты проходишь мимо прилавков и думаешь о, ты думаешь о, о, о, о том мире, который вокруг тебя. Ты не проработала себя внутри. Тебе какая разница, что на прилавках? Да. Это то же самое, что поехать, я не знаю, там, на какую-то войну на любую войну за какую-то сторону, какой-то стороне помогать. В войне нет выигранных сторон, в войне нет выигрыша, в войне всегда только проигрыши. И ты сейчас в войне сама с собой, ты будешь проигрывать в любом случае. Смотришь ты на прилавки, не смотришь, ты себя не проработала, тебе до клеток еще очень далеко. Давайте по-честному, перед перед самим перед, каждый перед самим собой будет. Ну, по идее, да, какая разница, какие супермаркеты, да, я просто мимо прохожу, вот и, и все, для меня это вообще не существует, ну, по идее, в идеале так, наверное, какая разница, пусть люди пока ходят да, туда, кому это нужно, но я еще понимаю, что да, я, я не достиг этого уровня, чтобы я не, не могла не заходить в супермаркет, вот тоже, да, иногда заходишь, Да, да дело хочется, не в том, да. что заходить или не заходить в супермаркеты, но я бываю в них несколько раз в день, и что? Супермаркеты-то тут при чем? Ну, то есть, если не было бы детей, то, в принципе, зачем туда вообще было бы заходить? Ну, так же Ну, смотри, вот состоянию. я, например, не кушаю, но я с подругами с удовольствием хожу в рестораны. С огромным удовольствием. Я с ними там болтаю. Если я не кушаю, если у меня дети не идут в ресторан, то что я буду говорить? Я не пойду в это адское заведение. Нет же. Вы же живете, посмотрите... Чем больше вы будете отталкивать ту материю, в которой вы сейчас находитесь, тем больше материя будет отталкиваться от вас. И вы уйдете в этих безумных сыроедов. Я по-другому сказать не могу. Пусть меня сыроеды простят, но так оно и есть. Какая разница, хожу я в магазин или нет, эти магазины на сегодняшний день построим. Нам не нужно все сравнять блин, и убрать эти магазины. Я же уже несколько раз говорила, чтобы что-то изменить, начните с себя. И автомобилисты, наверное, знают, что когда машину заносит, ты сначала колес, руль выкручиваешь в сторону заноса колес, а потом его выкручиваешь, потом только восстанавливаешь машину на дороге. И это совсем так происходит. Не надо убирать магазины. Ты сначала зайди вот туда внутрь, когда у тебя вокруг тебя есть такие же люди, как ты. Когда ты в себе разберешься, ты не поведешь себя, ты не поведешь, я не знаю, как, как патриот какой-то за собой целую армию куда-то. Нам не нужно целому армию куда-то вести. Я за собой не хочу никого вести. Я понимаю, что мы вот здесь вот раскрываемся, как огоньки. Когда мы станем маячками, мы засветимся, мы друг друга будем видеть. У нас будет просто светящаяся карта мира. Понимаете вы это или нет? энергетически светящаяся карта мира. И только тогда мы этим светом и добром сможем изменить эту землю. Никак иначе. Не потому, что мы злые магазины уберем злым трактором или чем-то, чем там, бульдозером. Вы о чем говорите? Вы идете, вы идете в войну. Нет там выигрышной стороны. Начните светиться изнутри. Показывайте свой свет изнутри. Другие начнут зажигаться. И вот этим светом... Мы и, и переформатируем всю нашу планету, а она огромная энергетика, у нее просто такая энергетика, о которой мы даже подразумевать не можем. Вот куда нам нужно стремиться, вот что нам нужно. Нам не нужно ни с кем бороться, нам не нужно не, с, не вступать ни с кем в конкуренцию. Нам не нужно на, злом отвечать, на, на зло отвечать злом. Мы вообще не должны быть ни злом, ни добром, мы должны быть светом. Свет не может быть плохим либо хорошим, он просто свет. Да, с этим-то вроде тоже Вот я чувствую, что все в порядке. Единственное, что тело напрягает тем, что вот первый день вот, чистых дней, допустим, вообще-то хорошее состояние, второе тоже начинаешь заходить, допустим, на конец, ну, на третий, и вот начинается вот эта вот слабость, вот то есть слабость, вот эти вот все, все недомогания, и вот это состояние слетает, и начинаешь только думать о том, как от него избавиться. То есть я, я и сырую-то пищу, ну, я, честно говоря, ее вообще никогда не любила, и хоть овощи, хоть фрукты, просто это вроде как на переходном этапе нужно, э, ну, как от варенки убирать, и приходить на сырое, вот только с этой целью, думаю, как, как бы быстрее это прошел, и когда уже будет не будет этой интоксикации, когда уже тело почистится, и вот изо дня в день уже в течение месяца, второго, третьего, все, уже не испытываешь вот этого чувства слабости, вот, там, я не знаю, года. Я поэтому вот хотела спросить, что вот когда вот приходит вот этот этап, когда ты уже понимаешь, что все, ты стартанул, ты вышел уже. Елена, добавляйтесь в клуб, добавляйтесь, хотите, приезжайте на ретрит, Проходите марафоны, мы там эти состояния разбираем. Индивидуальные консультации я вот в этих эфирах не даю. Да, да, я, я поняла. Благодарю, Светлана, огромное спасибо. Угу. Огромная благодарность. Угу, спасибо. Там вот Генри поднял руку. Да, Генри, задавай вопрос. Добрый вечер все. Добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. А как у вас энергетика вот с мужчинами? То есть считаете ли вы, что духовные мужчины, они как-то ну, помогают женщинам ну, продвигаться на пути познания там? Я поняла, как мужчины помогают женщинам продвигаться по пути познания да да да то есть как вот э, взаимосвязь у вас с мужчинами я... то есть да. помогал продвигаться по пути познания поэтому на этот вопрос я вам не смогу ответить ну то есть вы в связи с мужчиной, то есть вы как бы энергии мужской, скажем так, взаимодействуете или женская только своей? Если вы хотите спросить, есть ли у меня какой-то мужчина, с которым у нас близкие отношения, у меня такого мужчины нет. Вокруг меня очень много друзей, мужчин. Это да. Либо какой-то вопрос вы задайте более детально и не пытайтесь его сделать более корректным. Задайте так, как оно есть. Я тогда вам смогу ответить. Чем больше вы будете юлить, тем больше мы просто будем времени друг у друга занимать. Спасибо за ответ. У меня еще один вопрос. Не считаете ли вы, что когда все-таки мясо едят, это все-таки война, убийство и ну, не особо что-то хорошее в этом есть? Ну, я уже говорила, чем легче наше питание, тем легче наш организм. Чем легче наш организм, наше тело откликается абсолютно другой энергетикой. Я об этом уже говорила. Но я точно так же говорила, что есть великолепные люди, которые едят мясо, и с ними очень э, приятно и очень комфортно общаться. А есть э, люди, которые малоеды, моноеды, сыроеды, с которыми невозможно общаться, потому что, ну, потому что они уходят в какую-то какую крайность. Ну, фанатики, я понимаю. А, спасибо большое. Mm. Спасибо. <свят> <свят> Может, там в Ютубе еще есть вопросы, Свет? А, вот Вячеслав задал вопрос. Ну, тут очень много было просто разговоров. <свят> Добрый вечер, Светлана. Вы сказали, что свет неплохой, не нехороший. Тогда почему люди тянутся к нему? Ну, потому что это чувствуется. К свету все тянутся, потому что у нас у каждого есть свет. И э, когда, я уже говорила, что когда ребеночек рождается, мы можем видеть, мы, к сожалению, можем, многие могут видеть только те вещи, которые снаружи. И вот снаружи, что мы видим, это когда э, родничок не заросший, то есть темечка не заросший а родничок, и мы видим прям пульсацию, в головке пульсацию, но точно так же у, у ребенка еще открыты все клеточки. Они открыты, и он светится, то есть в клеточках свет, и будут они потом наполняться, то есть у них свет, он такой прозрачный у детишек, и чем, чем старше они становятся, тем больше они получают свет у, у света, если кто-то видит тонкие планы, то он бывает очень насыщенный, белый, насыщенный у некоторых людей с голуба, некоторых синий свет, у кого-то еще какой-то цвет. То есть у каждого человека есть свой свет в клеточках. Не, я не про ауру говорю, вот эту вот. Это все м, такое поверхностное. Я говорю именно о клеточном свете. И в нас этот, этот свет есть. Но потом у нас точно так же, как родничок, зарастают за скрузлы в наши вот эти вот клетки. И у нас вот эта вот информация, информационное поле у нас пропадает. И именно поэтому мы тянемся как магнит к этому свету, потому что мы хотим все в себе раскрыть этот потенциал, который, который есть в нас. В нас такой потенциал, о котором мы даже представить себе не можем. И я именно вот, э, людей к этому и веду, чтобы они раскрывали свой потенциал, чтобы они не шли моим путем, они не шли моей дорогой, они не шли за мной, как, я не знаю, там, как они, за лидером, за каким-то. Я не про это, я про то, что каждый должен раскрываться, и когда вы раскрываете свой потенциал, не мой, свой потенциал, вы начинаете видеть такие вещи, и мне с вами интересно общаться на, те, на, на определенные э, темы, и вам начинает интересно познавать такие темы, о которых вы даже раньше не предполагали. И вот это вот и есть кайф. Конечно, мы тянемся всех к Свету. Светик, кто-то вопрос вот хотят задать Фау. Задавай, пожалуйста. Uh -huh. Такая буква Фау такая. Это, это... Микрофон. А здесь в чате. Или вы, или Станислав, кто-то из вас. Надо посмотреть, может, микрофон надо включить. А, да, сейчас. Добрый вечер. Добрый Я попал на вашу Хотел поинтересоваться. Вы сейчас... Я не слышу. Или... Можете погромче. Представьтесь, эм, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Ваня. Хотел задать вопрос. Попал на ваш эфир, но хотел, хотел бы понять, вы сейчас находитесь в автономии или у вас есть опыт или как я нахожусь в состоянии без еды и без воды если не секрет сколько времени с 14 марта 2021 года у понятно ну и все. Спасибо за отчет. Пожалуйста. Станислав, задавай Станислав вопрос. Пока там никто не задает, я тут на вопросы с Ютуба ответ. Светлана, можете ли вы сказать, что вы больше не станете кушать? Нет, я не могу этого сказать, потому что я не знаю, что будет дальше. Но на сегодняшний день мне это не интересно пока. О, у детей часто встречал радужный, смотря у какого возраста. Вот э, мы ездили вчера на Дальмены, и у нас э, дети купались, наверное, слышали все, да, чаша Афродита, там чаша здоровья, чаша, чаша здоровья и водопад такой в чашу любви. Вот они из чаши здоровья ныряли по водопаду в чашу любви. И вот они пока там стояли, там у них просто у двух ребят у по 9 лет у них просто радуги были. Да, это есть такое. Светлана, истина одна или для каждого она своя? У нас есть история клеток, я бы так сказала. Истина, это нас приучили, что есть истина, есть правда. Правда у каждого своя, истина единая. Я бы, наверное, сказала, это не истина и не правда. Это история, история нашего рода, история нашей генетики, история нашего, нашей цивилизации. И она у каждого есть в клетках. Вот это вот я бы назвала так, наверное. Это ближе мне сейчас на данный момент откликается, чем слово истина. Мы тянемся к знаниям. Если человек тебе дает информацию, он тебе интересен ты его подаил и ищешь другого, как пчелка, также собираешь нектар или перелетает на другой цветок. Нет, ты тогда обнулишься. Тебе, когда ты только берешь знания, ты в конце концов только наполнишься, и у тебя первичные знания начнут, образно говоря, в тебе тухнуть и стухнет вообще все. Ты ты сам начнешь тухнуть, если ты не будешь выдавать что-то. Только круговорот, только постоянное движение, которое будет постоянно циркулировать, которая будет постоянно тебя держать в состоянии свежести, в состоянии новости, в состоянии э, восприятия от другого, потому что у тебя всегда будет место, чтобы принимать новую, свежую информацию, потому что ты тут же отдаешь ее. Вот только так, по-другому не бывает, по-другому я не чувствую. Добрый вечер, меня слышно? Да, а? слышно тебе. Вопрос можно? Можно, конечно. Так, у меня тут несколько было, я их описываю постепенно. В общем, заметил, что, ну, практикуя сухие дни, тело стало быстрее, ну, желудок стал быстрее насыщаться, то есть меньше влазит. То ли желудок уменьшился, то ли еще что-то. Вот. И получается, как бы наелся у ну, желудок, а психика требует дальше по-старому. То есть у них как таковый рассинхрон получается. То есть еда уже в горле стоит, а сознание говорит, там съешь, еще что-нибудь, съешь, еще что-нибудь. Оно когда-нибудь подстраивается вообще, или как-то специально подтягивать надо. Чтобы да одновременно. Не подстраивать, подстраивать и не подтягивать надо, это абсолютно разные состояния. Мы через еда это, я уже говорила, ну, не буду сейчас повторяться, я уже говорила, что такое еда и как она получается с рождения. Рождение, когда начинает человек ползать, когда начинает ходить. и что, что такое для нас еда? Еда – это энергия, это познание. И каждая определенная травинка, ягодка, фрукт или овощ – это определенная структура, генетическая информационная, которую мы познаем на определенном этапе. За это я не буду углубляться. А есть та еда, которая, там, например, вареная, там еще что-то. Это как раз, когда мы наполняем рюкзачок, чтобы нам более быстро и более комфортно дойти до нашей конечной точки под названием смерть. Вот. И когда мы находимся в состоянии, состоянии эмоций, тогда мы не, не знаем состояние чувствования. Эмоции – это искусственное наше, искусственное наше состояние. То есть эмоций, истинных эмоций не бывает, было только истинные чувствования. А чувствования мы не умеем прочувствовать, мы их забыли, поэтому мы знаем только пять органов чувств и больше не знаем. На самом деле их 360 как минимум – это то, что… Я еще их не все познала, но когда вы отходите от эмоций, когда вы идете в чувствования, то там абсолютно другие, другой потенциал раскрывается, у вас раскрываются такие чувствования, когда вы понимаете, что те эмоции, которые были раньше, это вообще ничто. Но еда это как раз эмоции, это как раз когда вам не хватает на определенной стадии закрыть какой-какую-то брешь эмоциями вы начинаете их закрывать. И самое простое, что нас приучили несколькими поколениями, это закрывать это эту эмоциональную эту дыру самым простым и действенным способом – это едой. Поэтому это паттерное поведение, которое тоже можно проработать. То есть его, чтобы оно как бы уменьшилось одновременно или бы одновременно заканчивалось, с ним нужно конкретно работать целенаправленно? Конечно. Угу. Хорошо. Еще вопрос. Вы говорили как-то, что тело у нас подстраивается под наши убеждения. Ну, вот, запомнилась эта mm -hmm. фраза. То есть, если я убедю себя, что еда, как бы она не обязательна, то есть это просто как некая, ну, как сигарета, то как бы со временем его можно уменьшить до минимума, до нуля именно за счет этого убеждения. Смотря, что вы вкладываете в слово убеждение, что значит, уби... что значит вы, как вы будете убеждать. Но нам не нужна, еда, потому что мы хотим быть здоровыми, потому что мы это... Смотря, как вы будете убеждать, что... Ну, поверю, Вам... поверю, как... поверю в это, перепишу программу. Это ну, как... вере нет, нет такого, нет веры. У нас на генетическом плане нет веры. Это придумали для того, чтобы... Под продвигать религии, религии продвигают для того, чтобы разъединять людей. Вот и все. Веры в нашем в нашем аппарате чувствования его нет. Как вы прочувствуете веру? Ну, Это через знаю. голову идет только. Через голову вы ничего не проработаете. То есть сознательно. Ну я понял, да. Примерно понял. Такс, следующий еще. еще, можно, да, вопросы? Давайте последний а, вопросик, потому что мы сегодня что-то уже совсем угу. долго. Хорошо. Так, так, так, а вот. А, то есть мы все как бы находимся постоянно в неком, ну, в угнетенности, в страхе, в психозе, ну, особенно вот в современном мире, да, у нас на, на всех давление идет какое-то. И еда, она, и сон, они нас как бы анестезируют, ну, обезболивают. И когда мы заходим там на сухие дни, отказываемся, вот, то мы, как бы, у нас уходит анестезия, мы встречаемся именно с вот этими всеми страхами, унитённостями, психозами и прочими. Так или нет? Повторите, пожалуйста, последнюю фразу, я поняла. Когда Последние. мы заходим на сухие дни, у нас уходит анестезия вот эта, от еды. И мы начинаем встречаться вот с теми как раз состояниями магнетоности, психозы, то что у нас как бы подспудно постоянно. Ну, можно и так сказать, да. Можно и с этой стороны сказать. Можно и с этой стороны сказать. Можно сказать то, что у нас все наши закапсулированные страхи выходят наружу. Можно сказать, что все, что мы себя сдерживали по каким-то причинам у нас открывается. Почему у многих идут зажоры, например, да? Они же еще идут зажоры из состояния того, что, например, всю жизнь вот вот такая вот к примеру, да, не, не про каждого. Вот, например, всю жизнь была вот такая вот леди, вот она вот мало кушала, не доедала, вот это, вот это, вот это. Когда начинаешь ковырять когда я все время хотела тарелку, блин, вырезать этим хлебом, но никогда не разрешалось И вот только Через там, 40 лет вот, ее раскупорили, сказали, сняли все ограничения, и она начала есть как не, как не в себя. И такое тоже бывает. То есть нужно смотреть, что у вас вылазит, и с этим нужно работать. Нужно вовремя подхватить то, что из вас вылезло, чтобы это проработать, чтобы это не принесло еще большее зло. Поэтому с сухими днями очень осторожно. Не нужно просто на кого-то смотреть и идти в сухие дни, потому что вот сосед сделал столько-то сухих дней. И ему там по какой-то причине для чего-то там помогло. Нужно всегда ориентироваться только на себя. Если у вас что-то вылезло, нужно работать с этим немедленно. Иначе это перейдет еще за счет То есть каждая цепляет за что-то, каждая. Ну, хорошо, спасибо. Что, будем закругляться тогда, да, Света? Да, спускай? да, да, уже. Спасибо. Давай, спасибо, Света, что ты с нами была. До следующего четверга. Спасибо.